Эссек. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. Инглиш. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюк. И я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюкс. Сегодня у нас урок номер восемьдесят семь. Дорогие друзья, тема сегодняшнего урока это глагол arrive, прибывать, и предлоги, которые используются вместе с ним. Предлог in и предлог at. Итак, in используется, когда мы прибываем в какую-нибудь страну или прибываем в какой-нибудь город. Москва, Лондон, или Россия, или Соединенные Штаты. Предлог in. Если мы прибываем в аэропорт, если мы прибываем на железнодорожную станцию, железнодорожный вокзал, или любую станцию метро, мы используем предлог add. Вот и вся разница, больше ничего сложного нет. Сейчас мы конкретно разберем на наших примерах. Дорогие друзья, давайте сейчас отработаем в этом формате все то, что, о чем мы говорили. Итак, я только что прибыл в аэропорт, Какое это предложение? Это предложение настоящего времени в перфекте. Как оно будет звучать? I have just arrived at the airport. I have just arrived at the airport. Я только что прибыл в аэропорт здесь сочетание глагола arrived с предлогом at никакого to, как видите, нет мы все вас учили, что если мы куда-то движемся go значит, to home go to school мы всегда используем предлог to указывает направление Здесь же, в исключительном случае, когда употребляется глагол «прибывать», «arrive», используется предлог «at» или «in». Если мы движемся в аэропорт, или прибыли, или приехали в аэропорт, мы используем предлог «at». Поэтому «I have just arrived at the airport». Если не в этот момент вы прибыли, не в настоящее, не в тебе вы просто можете сказать, я прибыл, я прибыл куда? В аэропорт. I arrived at the airport. Я прибыл в аэропорт. Может, вчера, может, позавчера и так далее. Не забывайте. Дальше. Вчера поезд прибыл на станцию к 6 часам. Это тоже перфект, но в прошедшем времени. Как мы скажем? Вчера. Yesterday train had arrived at the station by 6. Вчера поезд yesterday the train had arrived прибыл на станцию at the station к 6. Или перед шестью Ничего сложного нету И еще одно предложение давайте. Рассмотрим вот последнее. Я прибуду на вокзал к обеду. Предложение будущее времени тоже в перфекте, потому что есть к моменту какому-то будущем Как оно будет звучать? Я прибуду это за будущее время. Используем элемент will. I will have arrived. Я прибуду at the station. На станцию или на вокзал. Байдины к обеду. Ничего сложного, дорогие друзья, нет. Итак, давайте кратко подытожим. Если мы прибываем в аэропорт, если мы прибываем на железнодорожную станцию, если мы прибываем на какой-нибудь железнодорожный вокзал или на какую-нибудь станцию метро, какое-то помещение, мы используем вместе с глаголом arrive Предлог at. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, а в этом формате мы поработаем с глаголом прибывать, to arrive в какой-нибудь город или в какую-нибудь страну. Это используется в вопросительных предложениях, может использоваться в отрицательных предложениях, может использоваться и в утвердительных предложениях. Итак, когда мы используем предлог in вместе с глаголом прибывать, рай в. Например, разберем такое предложение. Я прибыл в Москву в настоящее время, в перфекте. Это относится к настоящему моменту времени. Вот он, я сейчас слез, э, сошел с, э, с самолета, с трапа и говорю, не я прибыл в Москву в прошедшем времени. Вчера, позавчера. А я сейчас прибыл в Москву. I have arrived in Moscow. I have arrived in Moscow. Я прибыл в Москву. Мы не говорим at. Мы говорим in. Вот вся разница. Если используется глагол прибывать, или приехал, или прилетел, значит берите предлог всегда in если указываете город. Дальше. Следующее предложение. Когда вы прибудете или приедете в Швецию? Предложение вопросительное. Будущее время. Как мы сформулируем его? When will you arrive in Sweden? Значит, с глаголом arrive мы используем предлог in Предлог in. Еще один примерчик посмотрим. Он прибыл только что в Россию. Как быть? He has just arrived in Russia. Тоже перфект в настоящее время. Он прибыл только что в Россию. He has just arrived in Russia. Мы используем предлог IN с глаголом ARRIVED, потому что указана страна. Если страна указана и город, используется предлог с глаголом arrive IN. Есть одна разница и существенная разница. Смотрите, есть аэропорт Домодедово и есть город Домодедово. Поэтому, если вы въезжаете в город, а мы говорили, если едешь в город или страну, значит вы говорите in. In. Если вы, значит, прибыли arrive в аэропорт, вы должны сказать at. Вы должны сказать at. Итак, если в город, страна, вы говорите in. Если аэропорт, ЖД вокзал, э, железнодорожная станция или станция метро вы говорите «эт». ин очень легко запоминается, потому что ин это прибыл в страну какую нибудь или в город ин москву, ин нью-йорк, или ин гвателупа, вот и все, а это это это аэропорт, это железнодорожная станция, это вот вокзал и так далее. Вот и все, дорогие друзья, не забывайте, не путайте, что если есть в Домодедово город, значит это ин. Если в Домодедово прибыли аэропорт, это это Вот и все, дорогие друзья. На этом урок наш закончен. Я желаю вам всем успехов, удачи. Кликайте, подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.